Сайт плюс трафик. Очень простая формула, очень простое решение. Дьявол кроется в деталях. Про них мы немножечко сегодня затронем, поговорим. Не мой вебинар, но что успею, расскажу. Первое. Сайт. Почему сайт? Разве не работают доски объявлений? Разве не, разве не работает расклейка? Все работает. Вы же их используете, но многие же их используют, многие же умудряются сделки делать. Но вы должны понимать. Смотрите, я вам расскажу одну историю. Одно из исследований, которое мы проводили внутри компании Ударе. Мы проводим часто различные исследования, потому что это дает нам новые гипотезы для развития, новые идеи гипотезы, что еще где можно докрутить, где можно улучшить. Так вот, на из гипотез мы проводили тест. Мы уже не знали, как повлиять на доход, и мы искали, что еще ближе всего к доходу, что еще влияет на доход. Понятно, поворотки продаж ближе всего к доходу, количество сделок, да, и средний чек. Это однозначно, здесь не нужно исследование проводить, так понятно. Чем больше сделать, тем больше среднечек, тем больше доход. Классно. Что еще? Ближе всего по воронке у нас встречи. встречи. Чем больше встреч, тем больше, как правило, договоров, тем больше, ну, тем больше вал, да, выручка. Классно. Что еще? Давай, ну, мы составим целый список показателей, на которые мы можем повлиять, и которые ближе всего к деньгам, по нашему мнению. Их было около 12, по-моему, 12 штук их было. Так вот, в топ вырвались у нас. Это база, база клиентов, именно покупателей. Смотрите, когда мы сегодня с вами говорим про рекламу, это я говорю про привлечение покупателей, про людей, которые с деньгами, которые ищут недвижимость, которые покупают недвижимость. Вот это клиенты, мы их клиентами считаем. Первая база клиентов. База клиентов. Это же логично, чем больше у менеджера в сером системе база клиентов, у одного там 100, у другого 150, тем больше он будет продавать, да, ему больше вариантов, кому предложить. Логично логично. Второе количество звонков. Это помимо встреч. Это помимо там, танк-показателя то, что было в топе. Количество звонков. Третье время звонков. Время звонков. Суммарное. Средняя звонко. продолжительность звонка. Продолжительность звонка. То есть там еще-еще-еще были показатели. Каково же было наше удивление, когда сильнее всего на количество встреч и количество сделок влияло именно количество звонков. Не общее время звонков, не средняя продолжительность звонка, не база клиентов, а именно количество звонков. Что нам это дало? Какую гипотезу дало? Мы поняли в тот момент, что ближе всего к деньгам, деньги, приносящие действия у менеджера, это звонки. Звонки по клиентам с деньгами, которые покупают недвижимость, по своей базе. Это то, что дает больше всего денег. Смотрите, деньги, приносящие действия, звонки, все остальное сопутствующие процессы. Да, вы не можете от них избавиться целиком полностью. Вам нужно их делать, чтобы ваша система работала. Но, понимая это, мы пришли к тому, что менеджерам продажам нужно освободить от всего, что не звонки, по возможности, сколько это возможно. Поиск клиентов автоматизировать, там, рассылки автоматизировать, что-то еще, все, что можно передать системам или другим людям, это нужно с менеджера снимать. Таким образом, он больше времени тратит на звонки и на зарабатывание денег. Это простая вещь, мы к ней пришли не сразу, но это позволило нам сильно вырасти по доходу, очень быстро. Как только мы убрали все лишние действия, менеджеры стали делать больше встреч и больше денег, и себе зарабатывать больше денег. Теперь следующее. Смотрите, когда мы с вами используем преимущественно такие способы рекламы, как расклейки, баннера, доски объявлений, это все не автоматизированные способы. Доски объявлений, еще хоть какая-то автоматизация появилась, но все равно это ручной труд. Этим все равно нужно заниматься, постоянно заниматься. Это забирает ваше время. Какое же есть решение? Давайте пойдем снизу. Мы нарисовали такую лестницу. Какие есть инструменты, да, в рекламе у риэлтора? Самое простое, самое банальное расклейка. То, что использует, использовали, наверное, большинство. Самый простой, пожалуй, инструмент. И его плюс в том, что он вам доступен. Он простой. Второй его плюс. Нету больше плюсов, на самом деле. Его минус – маленький охват. Вы не можете делать их бесконечно. Вы не можете целыми днями ходить или платить за расклейку, да. Второй уровень – доски объявлений объявлений. Плюс, это хоть какая-то ну, автоматизация. Вы делаете это дома, с компьютера, никуда не ходите. А, и есть автоматизированные сервисы по выгрузке и так далее. Какая-то автоматизация. Второй плюс, довольно доступно вам. Но такой же минус доступно и вашим конкурентам. Здесь тоже минус доступно вам и вашим конкурентам. А, еще один. Пожалуй, ладно, боксер. Следующий уровень, про который мы сейчас говорим. То, что, на что мы ставим ставку, это вот сайт плюс трафик. Сайт плюс трафик. Это все работает, но сайт плюс трафик позволяет вам, первое, автоматизировать. Вы один раз настроили, заявки получаете каждый день в нужном объеме. Вы на это время практически не тратите. 5-10 минут в день и раз в неделю, в средствах, час-полтора на аналитику. После того, как вы все настроили, это все. Все, что вам нужно делать, чтобы это происходило. Второй плюс, это недоступно большинству ваших конкурентов. Большинство ваших конкурентов этим не озадачивается, они этого не делают. Поэтому это может быть вашим конкурентным преимуществом. И вот я помните, говорил, почему выгодно отработать от клиента. Смотрите, продукт. Мы говорили, да, булочное изделие, продукт, который вы продаете. У вас булочный магазин. Ваш продукт это булка. Вот когда вы продаете булки, вы можете выбирать, какие булки вы продаете, как вы их печете, какую технологию вы их печете, сколько вы их печете, какое тесто используете, какую ценовую политику вы выбираете, какую дистрибьюцию, какие у вас каналы дистрибьюции. Вы можете выбирать много чего в отношении продукта. Когда вы посредник, неважно, важно, продаете вы первичку, вторичку, вы не можете управлять продуктом в той мере, в которой это делают производственники. Вы всего лишь берете чужие продукты, у них есть фиксированная цена, есть ограниченное предложение на рынке, вы только этим и пользуетесь. Вы не можете так управлять своим продуктом, как производственники. Поэтому и продукт, по большому счету, у большинства ну плюс-минус одинаковый. Даже если мы говорим про эксклюзивы, на каждый эксклюзив есть... Аналогичный эксклюзив в другом месте. Но это не проблема. Поэтому вы не можете быть конкурентами в области продукта. Да, вы можете прокачать базу через упаковку, это уже улучшает, но это все равно, ну, только, только за, счет, за счет этого не выехать. Поэтому есть другая сторона, есть покупатели, есть человек с деньгами. Вот их научились на текущий момент добывать не все в изобилии. И это может быть вашим конкурентным преимуществом. Вот здесь, когда я говорю, что недоступно вашим конкурентам, Просто неистекаемый поток заявок в принципе в вашем бизнесе, может быть вашим, преимуществом. не может быть, а будет вашим конкретным преимуществом. Мы сейчас говорим про этот этап, и мы говорим про то, что ваша задача сейчас обзавестись каким-то сайтом, сейчас очень коротко про них поговорим, и каким-то каналом трафика, который будет на этот сайт идти. Канал трафика, мы говорим про источник ваших потенциальных клиентов, люди, которые откуда-то приходят на ваш сайт. Реклама в Яндексе, реклама в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Одноклассиках в моем мире, в Mail.ru и так далее. Это все канал трафика. Следующий уровень, мы про него не говорим, это больше на застройщиков, это PR, брендинг, бренд, выстраивание э, на канального маркетинга. Сюда пока ну, нет смысла идти. Вот здесь, то, куда ваше внимание нужно направить сейчас. И сразу предотвращаю вопрос, я работаю по найму, нужно ли мне делать сайт и трафик? Если на текущий момент на текущий момент ваше агентство недвижимости не обеспечивает вас заявками в изобилии, то это ваша забота. К сожалению, большинство агентств работает по технологии Едисам ищи. Мы же давно поняли, что агентов нужно освобождать от всего и давать им возможность звонить. Только звонить. Чем больше за день звонков, даже по маленькой базе, если человек больше звонит, он делает больше сделок, чем тот, кто звонит по большой базе, но меньше. Но это прям было факт. Поэтому, если вы работаете по найму, это тоже ваша задача. И хорошая новость в том, что это, ну, это по мнению большинства недоступно вашим конкурентам, по мнению ваших конкурентов недоступно вашим конкурентам. Хитрость в том, что это довольно доступно сейчас на текущий момент. И это не требует вообще никаких там затрат. Давайте две истории проиграем. Первое. Человек к нам приходит через доски объявлений, через расклейку, через... Ну, человек, который ходит, фотографирует все, все окна у собственников. У него цель какая изначально? Он когда к вам придет, у него цель сэкономить, у него цель найти подешевле, и вы ему в этой цели мешаете. Человек, который приходит к вам с сайта, на котором написано, что вы посредник, что вы риэлтор, понятно, что вы э, не собственник, и при этом он оставляет заявку, среди них тех, кто понимает вашу ценность и готов с вами работать гораздо больше. Их немного на самом деле, Если ну, цифра такая. 2% людей всего лишь на сайте оставляют... Так, видно? Я сейчас не вижу, да? Давайте разделим, вот чтобы было визуально хотя бы что-то. Короче, 2% людей всего лишь оставляют заявку на сайте. Но вот то, что я сегодня говорил про суток заявок, это 2% людей. Мы не используем доски объявлений, расклейки, баннера и прочие такие вещи. Только трафик и сайт. Все, что мы используем. Сайт и трафик. Да, верно, их меньше, но их достаточно много. И на текущий момент более эффективного способа я не знаю. Мы говорим про автоматизацию. Вспомните, все экономики мира проходили через индустриализацию. Почему? Потому что по-другому экономика расти больше не могла. Потому что нужна автоматизация бизнесов. Ну, бизнесов, производств, процессов любых. Без этого экономика вставала. целой страны. Также работают и в микромасштабе. Если в этой отрасли вы не будете автоматизироваться, ну все, ваш доход, вот потолок вы достигли, скорее всего, дальше вы не пойдете никуда. Так ничего не изменится. И вас выпихнут те, кто посмышленнее. Сейчас вот есть уже мода делить на поколение, да, там милленианы, поколение X там и так далее. Вот следующие ребята, они посмышленнее будут, они все это сделают, и вы останетесь за бортом. Такая же история, которая была с застройщиками, которые несколько лет назад профукали рынок, не эволюционировали вместе с ним, и теперь они за бортом.